Привет, Ух! Привет! Как построить машину, которая ездить по стенам? М -м -м. Можешь помочь? Давай! Готово. Покажи, как ездить. Окей. Нажми на магниту стенки.